Гороскоп для обезьян на 2020 год. Год белой металлической крысы. В год крысы перед вами, дорогие обезьяны, откроются новые перспективы. Это коснется и любви, и финансов, и деловой сферы. Лишь одна сфера, сфера здоровья, останется на прежнем уровне. Иногда вас могут беспокоить старые раны, и они будут часто напоминать о неосмотрительном поведении в прошлом. А вот глобальные события, которые начнут уже происходить в конце февраля, будут похожи на снежный ком, летящий с горы вниз. И не остановить, не подкорректировать, не, ничего не исправить, это движение будет практически невозможно. Дорогая, дорогим обезьянкам лучше смириться с какой-то неотвратимостью жизненных ситуаций и перемен, но пугаться ни в коем случае не следует. Эти изменения будут носить преимущественно благоприятный для вас характер. Многие события кардинальным образом повлияют на ваш внешний и внутренний мир. В любви у вас будут возможны как счастливые встречи с новыми партнерами, так и, к сожалению, разрывы отношений с нынешними. Многих подопечных вашего знака крыса направит на совершенно новый, на совершенно иной жизненный путь. И в свою очередь она будет права, поскольку в результате таких судьбоносных поворотов обезьяна только выиграет.